Приветствую вас, дорогие мои. В этом видео мы с вами рассмотрим особенности использования времени past perfect. Это видео подготовлено для людей, которые уже прошли основной базовый курс по временам, поэтому объяснений, когда и как использовать время past perfect здесь не будет. Если вы с вами до сих пор путаетесь во временах, рекомендую записаться ко мне на бесплатное занятие в директ. На нем мы составим вам индивидуальный план обучения и у вас будет возможность получить скидку на месяц занятий вперед. Поехали. Americans actually white people from Jerusalem? Well, Первая часть у нас создает контекст ситуации. Мы четко видим, что у нас прошедшее время. Во втором предложении у нас есть действие в прошедшем времени, found и предпрошедшем, had written. Одна из отличительных черт аспекта perfect за то, что он у нас указывает не на действие, как делает, например, аспект simple, а на результат, то есть на ситуацию, которая возникла вследствие этого действия. В этом предложении хедриттен является первопричиной всего, что происходит дальше, все остальное является результатом этого действия, то есть, если бы они не написали древние книги, он бы их не нашел, и, соответственно, он бы не верил в то, что они из Иерусалима, Мормонизма тогда бы не существовало, ну и так далее. Классический случай очевидного детерминизма. Хочу обратить ваше внимание на то, что придаточные предложения не являются необходимыми для времени Pass Perfect. Все примеры в этом видео подобраны специально, чтобы ситуация, о которой идет речь, была максимально четко видна. Но будьте готовы, что в реальной речи ситуация будет понятна из контекста, поэтому придаточных предложений просто не будет. Здесь уже не так все очевидно. Во-первых, у нас нет предаточной части. Во-вторых, если не знать сюжет фильма, то понять, почему есть именно Path Perfect, достаточно затруднительно. Джером был генетически создан как пилот космического корабля, но сам он здесь никуда не хочет, поэтому он помогает второму парню подделать результаты генетических тестов, чтобы он смог попасть на миссию, которая организует центр космических полетов, который называется «Гатак». Первая часть является контекстом, который указывает на то, что во второй части речь идет о ситуации, которую я озвучил выше. Здесь стоит past perfect, потому что эта ситуация возникла только потому, что Джерон был генетически спроектирован. То есть это первопричина. Без нее этой бы ситуации не было. Последний пример оставляю вам на самостоятельное изучение. Первый человек, который в комментариях даст наиболее полное объяснение, почему здесь используется именно Past Perfect, а не Past Simple, допустим, получит скидку 50% на первое занятие. Сегодня все. Детерминизм.